Всем привет! ага, темный экран так нечестно. Всем привет, с вами Макс Риск. Запись пошла. Подписка на канал лайк. И это у нас новый симулятор какой-то там вот. Очень зреный убойный. Кто вообще знает такой сериал, то лайк, подписка. Так, мы видим, что мы заразно играем. Значит, я на зеленых базе. Есть что-то с кистиком. пистолет и ничего не отображается я не готов еще к этому блин что за игра просто в шоке просто решил сюда пойти и бах бах нашел кстати все уходят ч ⁇ дело значит записать не, не она хоть обзор сделала ролик не выйдет нет не выйдет только с обзором обзор данной игры Тихо, я могу так пешком, идти. потом бомб, ускорять смогу. Это плюсик. Видно, знаю, что деградзма вообще, чего-то тонкая. Смотрите, как пешком поираешься, вообще, все шикарно. Так, у нас какая-то пушка. Бабах, давай-ка. Может, то построим, посмотрим. Не построим. По карте у нас тут пишется дейтинг, скилл 0, дейтингс, вроде бы одна жизнь, что-то типа того. Ох, я не готов к этому. Блин, Что это такое еще? нормал точки какие-то а захватывать интересно где они Подсказочку дали либо менюшка. геймер так так так так так так так кубочки это у нас вроде бы интерфейс что-то типа того блин как же тут скучно люди заходите не бойтесь меня ну, явно что-то вид декорация вот это не самое главное а b точка также бывает t. Всякие интересные другие точки когда играл в танки онлайн ВК, такое было, прыжочек нормальный, Давайте посмотрим карту, нужно найти точку какую вот, и захватить, вроде бы они не одинаковые, То есть, точка сюда идет, точка сюда идет, дочку прямо, как по мне, где точки, где они вообще? Я за зеленый играю под названием b else l -S -S я вообще не знаю, кто они такие, кто знает, напишите в комментариях, вроде я добежал до базы какой-то так чини давай что-то нажимайся но ну, это обзорчик так что обзорчик не помешает на канале ролик так не есть вообще ничего кофточка вообще расширилась по-моему она мне нравится даже до коленка ходит зачем я считал как то пластилин так, так так я знаю что ты бах то я не хочу пойти очень классно не караться но где точки вот это сам кто зашел то вышел блин зачем заходить и входить вошел все не выходи как я хоть обзор сделать, игрушки ну нет так нет да я сам сделал обзорчик что есть оно можно сюда вот о да блин стой нельзя на слишком маленький прыжочек Тут у нас есть, можно обойти, там туннельчик, там вроде как это точка. То есть там точка. А, что это такое у нас? вроде где-то какие-то названия этих пушек. В заходим в базу, там вроде бы точка. Ч-то дела вот, захватим. Получу некоторые штучки. Пошли вот схряться. Так, вижу какую-то точку. А, войнушки. Какие-то войнушки. Если хотите, на паузе, посмотрите полностью. Я бы хотел посмотреть на паузе. Никто по камням обзор не, ну, некоторые вообще-то делают, но я их могу, не могу найти. Раньше тоже был. Смотрел ролики по данной игре Roblox. И было бы интересно узнать. Но я, по большему счету обзоры мало делали. Больше делали о популярных играх. А я хотел какие-то обзоры, какие-то новые игры. Вот эти типа того похожим. Поэтому я. Создал канал. И мне очень понравилось. Блин, это нычка такая вот. Это дверь какая-то. Так, какая-то сцена. Ладно, ладно, точка нет. Ну, вообще, там Мы за зеленых, да. Точка он... Блин, это не точка была. Значит, у нас могут быть двери, не Я понял. Ладно, ладно, сюда пойду сначала туда ближе. И пабах закрыто. Я не знаю, что это такое. Кто знает, как в этой игре, я потом почитаю описание. Я здесь с вами так закрыта зона. Знаете что? Читаем описание. Заходим в Google. Капец. В основном, что там есть коды какие-то. В интернете сейчас наберу посмотрю. Хоть кто-нибудь сделал обзор по этой игре. Или только я. Вижу игру там 2000 дизлайков и 1000 чем там 200 лайков. Потом сейчас скажу лучше. Показывать сейчас. Это такое. Вон так, рекламки. Я через реклам... рекламу нашел данный ролик. Данный... Игрушку по бах нашел. Так, а, мать нет. Mm -hmm. ну, Все, битва при Анаксисе. Битва при Анаксисе дам, правда. 1734 лайка, 2325 дизлайков. Что тут есть? эта карта господство с третьими чоками. Третьими чоками. Для оформления рейда, рейда О, для оформления рейда разверните свою команду в команду противника, а НР введите в команду посетителей и свяжи, свяжитесь с э, бсом Знаете, я наверное буду так читать. Так вот повесили. С бсом плюс базе для организации рейда рейд это база. Я уже на базе вроде. Точка. Пожалуйста, вставьте. Цивилизанные. Цивилизанные. Цивилизованные... И не спамите. Официальный набег. Вас просто выгонят. Зачем? Спамить какие-то набег? Спамить читеры какие-то? Ладно. тараните корабли нельзя. Корабли это, это вот эти корабли? Тарантик вообще нельзя? Окей. Сейчас я тут построю немножко. Там корабль. Там зайдем корабль. Так. Разреш... Разрешается разбивать палатки на деревьях, на земле. Палатки разбивать? Все, я сел. Значит, я могу ехать, как я понял. Окей, хорошо, я могу сесть. Как мне разбить палатку? Разбить свой костер. Это перевод на русский язык, так что мы их не понимаем. Палатку можно разбить, окей. Дальше. Так вот. И, и, и игровые карты. Ссылка. Давай тогда кладсим на ссылку. Так, ссылка перекидывает нам на еще одну карту. 3-4 лайка, 23 дизлайка. Потом посмотрим эту карту. Почитаем эту и эту. Все потом в ролике. Но только ролик должен быть длинным и не коротким. Вот это самое главное. Так, ищем всякие интересные штучки и читаем. Пожалуйста, сообщите обо всем ошибках, сбоях или метода администрации. Не забудьте оставить нравится изображение. Это он такое себе, если честно. что как-то не карта не нравится. Так вот. Запрещен... Запрещается любой общий тип сбоев. Лягущий плейминга пересечения запрещено линии и эксклю эксклюптации или возможно. можно ладненько присоединяйтесь к республике здесь что за ссылка республика ваша радио группа да группа грубе 18 к друзей и все games тут два игра вообще 0 игроков и тут один игрок это я что блин показать скрин да давайте вам покажу это прикол это пранки с пранкс на те игры 10 0 вот он электрическая республика то что я вам рассказывал не то он все показал хватит вам много нельзя так дальше играть на так закрываем так пошлите искать эту палатку Присоединяйтесь, так кредиты смысл кредиты что платите Вообще я туда иди Кредиты, бомс, строительство ност... строительство Построенные сетки, рольев, скрипты, терминалы, дополнительные скрипты, другие морфы. Я не знаю, что это переводчик переводит. Ну, почитали, объясняю теперь. Все потом не знаете. Стоп а -а -а -а. Стоп, а что ты взял руку на него, а? Что, мне ладно? Очень костер можно. Я не знаю, как костер. Стоп, я руку сломал. А, -а, -а они руки вообще здесь лежат. Вессер, да, сэр. ср да, сэр. Капец, я происходит, вес, ссэр. Так это функции это хорошо в общем пострели карту понравилось и вообще тут один и тут еще одна игрушка под названием универсальная концентратор геморез нажимаю телепортируемся так готовьтесь софтом времени а ну-ка чтобы в курсе так черный экран знаю 10 минут уже пора заканчивать Короткие ролики вы не длина очень любите как я понял длинный если какую-то делать другое вот. так вижу что копия да сэр и сэр, да, сэр. копия копии игры так видно что новая карта они вообще-то не, не любят любят карты надо добавлять окей распустите руки так вижу декорации угу. вижу базу мы на базе угу. вижу кнопки нажимаем вижу кнопки так вот. чтобы не классно а, Ладно, класса ничего не работает. А, туннельчики. Я как будто ка лабораторная крыса. Ладно, так, что-то. О, прятки, прятки, чем можно? Знаете, можно с прятки. Если вы рублоксера, то пишите мне личное сообщение. Попытаюсь с вами прятки сыграть. Только в том случае, если вам там больше 15 лет. Не, YouTube разрешает до 16. От 16 лет YouTube разрешено. 13 лет, лет вам решать YouTube. чем путаю? Ладно, ну для канала, если хотите с ним общаться, типа того записать ролик, о порядках прятках. А если выходить тоже в прятки, то лайк или не нужно. Ну есть будут, если будут хороший дружок, ролики будут выпускать или то да, не знаю ваш какой пол, так всякие всякие. В общем, кто хочет, то пишите мне. Я даже, там показать свой канал, хочу узнать, какой ваш кол, какой ваш микрофон и какой ваш темп не так разный разный темп я же близнец мне можно я разный ч блин дым дым блин я потом пойду закрываете молодцы капец бочки банки ладно пострели всю карту давай пойдем сюда вот открывайте так задыхаюсь Куда я иду? Я не в курсе. -мо! Лабиринт! Ладно, пойду направо. Потому что право есть кнопочка подписки. Вы там подпишитесь, поставьте лайкос. Кстати, я заниматься. прикольно анимация. Та. каны, -мо! Я ч должен плыть здесь? Я в GTA. Я в GTA. Прикольно. Тут даже акулы нету. это музыка стоп ага, это музыка с игры Явно аквапарк. Типа того. Значит мы обратно возвращаемся. Окей, интересная карта. Давай обратно, обратно. Давай, может пешком? Нет, вам почему бы нет? Посмотрим за ту карту. Так давай. Но, но, но, но, еще, наверное, нюанс. Так, так. Так, вот если какие roblox Роблоксы, то пишите вам в, в комментариях я там скину ссылочку на данный ролик и прям сейчас скажу пишите мне сообщение хочу роблокс я вам скажу ага а то сюда вот все правильно да? я вот вам скажу сделайте э, анимацию ну, интро сделайте 10 минутное из всех наших роликов а не просто о, интро с текстом без текста там может быть серый цвет там ролик кто сделать получит там ну, хоть как-то 10 robлов но ну, знаете давайте так вот все будет а, от вас делайте ролики если будут смотреть люди там еще копейка там считается ну, кто там знает по этим там покажу где это находится и сколько вы копеек заработали, потом это вам ну, там, конечно сочетание в общем разберемся так на ну, все посреди карту остается наверно вот эта карта там были там там вот эта карта по моему Последний выход только где он? Он там вот. Мы сюда пришли Стрелять туда. Стрелять сюда вот. Последний здесь. И все. Это лабиринт. карта не видится. Мы не посмотреть, что вообще внутри. Так, открывайся. Лабораторию. У -у -у. Я пойду сюда вот. Классный обзорчик. Уже ролик удлинился, блин. Извините за ролик длинный. Так. Вот вообще такой ролик. Всем спасибо просмотр. Макс Риск, подписка. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа внизу. Если какие-то подсказочки, нажимаете, смотрите на данные ролики. С права от вас сверху, вверху вверху туда есть кнопочка. Нажимаете. Типа того вот это вот беленькая. А, там знак восклицательный. Там есть ролики на Посмотрите, обязательно так ручки показать. Работаю. Работаю. Делаю монтаж, делаю предвьюшки, оформление. Всякие интересные штучки. Всем пока.